Всем привет! С вами Александр. Долгожданная тема о зарплатах в Калининграде. Я расспрашивал многих людей. Конечно, не все охотно рассказывают о своей зарплате, но все-таки мне удалось очень многое узнать. Конкретные примеры, сколько люди зарабатывают. Максим, около 40 лет, электрик на крупном предприятии. Работает сутки через трое, получает 21 тысячу на руки. Пару лет назад он работал на себя. Была бригада электриков, они покупали себе Оборудование, там перфораторы, что-то нужно. И договаривались с застройщиком делать проводку в новых домах. Работать приходилось много, но заработок у него был около 100 тысяч в месяц. А потом, видимо, дела у застройщика стали не очень хорошо идти. И он как-то начал думать, как бы сэкономить. И предложил им работать за меньшую сумму. Посчитал, что они слишком много зарабатывают. Но они действительно много работали. То есть это не то, что халяву, он там 100 тысяч они получали. Они действительно пахали. Они отказались. В итоге застройщик купил весь инструмент, что нужно, чтобы делать проводку, и нанял гастарбайтеров. И платит им 2000 в день. То есть получается за 22 рабочих дня они получают 44 тысячи рублей. Могу так примерно сориентировать, что настройки специалист получает приблизительно около 40-60 тысяч. То есть в среднем, наверное, 50 Подсобники настройки получают по-разному. На одной стройке вот один человек работает, ездит, работает подсобником в Зеленоградск за 30 км от Калининграда и платят ему полторы тысячи в день, работает 6 дней в неделю. То есть человек за то, чтобы зарабатывать 35 тысяч, ездит в Зеленоградск работать. Почему он не найдет такую работу в Калининграде, я не знаю. Давайте подведем итог по стройке. Разно рабочий от 25 до 35 тысяч, специалист 40-60 тысяч рублей. Допустим, вы хороший каменщик. Не факт, что вы найдете работу за 60 тысяч рублей. Да, действительно, кто-то получает такую зарплату, кто-то получает больше зарплату. Но смотрите, в Калининграде достаточно много гастарбайтеров. Они примерно зарабатывают полторы-две тысячи в день. В Калининград переезжает очень много людей и все хотят работать. Поэтому не надо ориентироваться на 60 тысяч, ориентируйтесь лучше тысяч на 40. А сейчас расскажу о работе на предприятиях. Один знакомый работает на автотории, сборщиком автомобилей. Он устроился туда весной, его обучили и работает на конвейере. Получает 30 тысяч рублей. Сами считайте, много это, мало это. Но работа на конвейере это очень тяжелая работа. Не каждый выдержит такую работу. Получается, человек ничего не знал, его обучили, и он зарабатывает 30 тысяч. На автоторе есть зарплаты больше. Если вы какой-то специалист хороший, естественно, у вас зарплата больше. Если вы там каким-нибудь начальником станете, даже небольшим, то у вас тоже зарплата будет расти. Другой пример. Название предприятия говорить не буду. Зарплаты сварщика, токаря от 18 до 30 тысяч рублей. Человек там работает, и он сказал, что вот именно такие зарплаты, что люди получают на руки. Как видите, совсем небольшие деньги, но зато стабильная работа на заводе. Если же вы решите устроиться на завод Янтарь, где строят корабли, то, конечно, там зарплата сварщика высокая. 60-80, может быть, у них и больше зарплаты. Но работать там очень трудно. Представьте, когда несколько сварщиков одновременно варят корпус судна, а если еще внутри нужно в закрытом помещении что-то варить. Я очень сомневаюсь, что они там в аппаратах таких с баллонами сзади варят и дышат чистым воздухом. Скорее всего, здоровье там гробится очень сильно. И нужны ли вам эти деньги, если вы там угробите свое здоровье? Есть у меня знакомый, который работает на обслуживании электросети, по которым ездят трамваи и троллейбусы. То есть ездит на этой машинке, как из дозора фильма, и ремонтирует эти провода. Очень опытный электрик с большим стажем. И причем такой человек, который свои выгоды не упустит. То есть он все просчитает. И за эту работу он получает 28 тысяч рублей чистыми. Профессионал с опытом, с допусками всевозможными получает 28 тысяч рублей. Еще один пример. Работа на большом предприятии, связанной с добычей нефти. Электромеханик опытный получает 35 тысяч рублей. Работает 2 через 2. Я его расспрашивал, какая зарплата у них у других людей на этом предприятии, на котором, в принципе, мечтают работать многие люди. Говорит, что 25-30 тысяч средняя зарплата на этом предприятии. Если вы, конечно, мастер там или начальник какого-нибудь цеха, или там участка, то, конечно, зарплата у вас больше. А если вы просто специалист, там, сварщик, какой-нибудь там токарь или какой-нибудь наладчик, то у вас вот зарплата будет в районе 25-30-35 тысяч рублей. Следующий пример. Крупное предприятие связано с молочной продукцией. Рабочий по обслуживанию территории. Пятидневка 20 тысяч на руки получает. На том же предприятии сантехник получает 23-25 тысяч. Вот такие реальные зарплаты на предприятиях Калининградской области. От 20 до 35 тысяч рублей. Но за 35 стабильную работу нужно еще и поискать. Неплохо зарабатывают водители большегрузных машин. Есть у меня пример. Человек зарабатывает где-то около 60 тысяч. Возит контейнеры из Балтийска на предприятие в Калининград. Очень много большегрузных машин. Возят песок или грунт, но там зарплаты вроде бы поменьше. Я вот точно не могу сказать, но мне говорили, что там поменьше. Неплохо зарабатывают дальнобойщики, но у них такая работа, что они редко бывают дома. Также, если вам нужны хорошие доходы, вы можете отправиться работать в море. Даже если у вас нет профессии, можно закончить какие-нибудь курсы сварщика или на какую-то другую профессию. Единственное, чтобы вас взяли в рез, вам придется собирать там много каких-то бумаг, то есть достаточно это затратно. Я не знаю, что там собирать нужно, но все говорят, что это приличная сумма, на это уходит и занимает достаточно много времени. Но это вполне реально, если хотите, вы можете это сделать и отправиться в рейс. Минимальная зарплата там 70 тысяч, со временем она у вас, конечно, повысится. А если вы знаете английский язык, то может быть вы попадете на какой-то иностранный корабль, тогда зарплата у вас будет еще выше. Но ходить в море это не просто так. Это романтика у вас уйдет очень быстро. Есть у меня пример человека, который работает бухгалтером в государственном учреждении, получает 22-23 тысячи. Это со всеми надбавками, с премиями. Но там зарплаты бывают и выше, гораздо выше. Но чтобы туда попасть, нужен очень великий блад и не факт, что поможет даже какой-то блад, потому что с таких мест люди не уходят. И представьте, сколько людей к нам приехало, и все же хотят хорошую работу. Там очередь уже на тысячу лет уже стоит на эту работу. Перед тем, как записывать это видео, я посмотрел, какие вакансии размещены в интернете. Там пишут, что зарплата от и до. Я бы все-таки брал что-то среднее. Не надо рассчитывать на вот эту максимальную. Хорошо, конечно, если вы найдете такую работу. Со многими зарплатами я могу согласиться, что действительно, да, такие зарплаты в Калининграде. Но некоторые завышены. Например, сварщик... От 40 до 60. Ну а почему же люди работают на предприятиях за 30 тысяч сварщиком? Если вот везде требуется 60. Ну они же не дураки люди. Они бы все, поуходили бы с этих заводов, бы работать туда за 60 тысяч рублей. Но значит все не так просто. Возможно, да, иногда 60. Но работа есть не всегда. И в целом уже получится меньше. Поэтому, конечно, уточняйте условия, Потому что многие люди работают за 25, за 30, за 35 тысяч. И почему-то с этих работ не уходят. Поэтому если вы собираетесь приезжать в Калининград и рассчитываете, что вы сварщик, и вы будете получать здесь 60 тысяч рублей, отдавать за квартиру 15 тысяч, и у вас еще денежка останется. Не факт, что так получится. Если у вас так получится, конечно, хорошо. Но лучше все-таки иметь какой-то запас денег, чтобы на первое время, пока вы найдете себе хорошую работу. Итак, давайте подведем итог. Стройка, подсобник от 25 до 35, специалист 40-60 тысяч. Работа на предприятии. Если вы рабочий с хорошим опытом, можно рассчитывать примерно на 30 тысяч рублей. Но работку такую нужно будет еще и поискать. Конечно, я желаю вам удачи, найти хорошую работу, которую вы заслуживаете. Из моего рассказа, я думаю, вы сделаете выводы. Попрошу местных, напишите, пожалуйста, какая у вас зарплата и сколько вам приходится работать. А то некоторые считают, что раз Калининград находится рядом с европейскими странами, то и у нас высокие зарплаты. И многие там, в России, в это просто свято верят. Они верят, что здесь должна быть жизнь лучше, чем у них. Многие надеются, что они будут здесь работать, и этих денег им будет хватать на путешествия по Европе. Поэтому, пожалуйста, напишите, сколько вы зарабатываете и сколько вы работаете. Чтобы у нас была действительно объективная картина зарплат в Калининградской области. Я думаю, что это поможет многим людям, которые сейчас думают, переезжать в Калининград или не переезжать. Я никого не отговариваю от переезда в Калининград. Просто говорю, как оно есть, как мы здесь живем. Если вас это устраивает, приезжайте. Не устраивает, не приезжайте. Но не нужно приезжать в Калининград, а потом говорить, что как здесь плохо жить. Еще на канале на тему зарплат выйдет два видео. Одно о зарплатах в торговле, а другое о зарплате в сфере медицины и образования. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Нажимайте колокольчик. С вами был Александр, всем пока.